Друзья, всем привет! Всем привет! Сегодня мы поехали в Уссуриц смотреть пробежный автомобиль. Вам заказали, посмотрели и начался дождь. Но по дороге мы заедем на рынок Уссурицка и покажем цены. Потому что не так часто ездим в Усурийск, вот, и будем снимать цены. Сравнивайте с ценами во Владивостоке на беспробежные автомобили еще хотелось бы добавить то что расширяем немного свою географию до да, помимо приморского края то что мы смотрим автомобили владивосток артем уссурийск вот есть диагностика в хабаровске то есть без проблем если вас заинтересовал автомобиль пробежный беспробежный в городе хабаровск звоните с радостью поможем и смотрите несмотря на непогоду на дождь да то есть сегодня выходной вот рынок оживленный ну как оживленную то есть покупатели стоят машины стоят Дождь, дождь кстати усиливается вот ну давайте посмотрим если покупатели на авторынке или нет mitsubishi mitsubishi и K вагон то же самое что и nissan days 320 тысяч по моему она стоит 15 год климат-контроль три с половиной три с половиной балла 101 тысяча пробег на штамповках на летней резине сзади небольшая коска на бампере видно так с виду целый автомобиль а, nissan clipper 15 год автомат 4 воды ровно 300 тысяч рублей 07 такой кей-кар кей-кар мини-автобус клиппер nv nv 100 клипер рядом хайджет карга немного другой вид у него по сравнению с обычным хайджетом 15 год автомат 4 воды тоже 300 тысяч рублей дайхатсу terios kit седьмой год 4 воды 340 тысяч мини джипик зимняя резина на родном литье уже, видать... спойлер травики. постоянно ставили он уже 15, Сзади он полноценная такой, запаска. Есть двигатели от есть двигатели от Детовские. Здесь стоит Дет. Nissan D такой рабочий автомобиль, рабочая лошадка. 14 год, полтора литра, автомат, 400 тысяч рублей. Резина зимняя, туманок нету. Бампера, они все приходят с черными бамперами. Некоторые продавцы окрашивают бампера в цвет кузова. На штамповках ветровики. таких автомобилей мало почему-то везут так далее напротив стоят тоже мини джипики мини джипики ä, pajero мини 2008 год на крыше рейлинге turbo 07 300 345 тысяч стоит автомобиль рядом стоит 2007 год воды 315 тысяч ну и 3 3 на летней резине на родном литье 345 тысяч автомобиль 2010 года рядом дайхацу мира с 2015 год 280 тысяч звуки вагон r 2014 год 295 тысяч это что Это Мувик у нас по моему стоит 14 год 14 год все это 07 295 тысяч Аква. Аква цены нету Тойота sienta уже свежий кузов 15 год полтора литра 4 воды 750 тысяч рублей есть гибридные версии автомобиля полноценный гибрид honda free spike есть spike есть free spike 15 год полтора литра двигателя все полуторалитровые стоят 625 тысяч рублей автомат toyota porto 15 год полтора литра автомат 540 тысяч рублей красивый розовый женский цвет зеркала заднего вида смотрите такие коричневые вчера у нас вышел ролик до да, про седаны но вот на зеленке что-то не встречал айтит, именно латио Это новый свежий кузов новый свежий кузов Ну ценника здесь а нет есть 485 тысяч рублей автомобиль 2015 года аукцион 4 балла рядом стоит honda fit красный цвет на штамповках бесключевой доступ автомобиль не гибрид на климат контроле Стоит он 585 тысяч. Видите, фары линзованные. Toyota Corolla филдер Неплохая комплектация. 10-й год. Движка полтора литра. Есть 1,8. Аукцион 4 балла написано. 625 тысяч. На лете на летней резине, обвесы, хром ручки, сзади спойлер, туманки, повторители в зеркалах заднего вида. nissan x-trail белый перламутровый шикарный цвет турбо это друзья дизель дизелей мало кстати дизеля они реально они едут они прям пруд он люкатый 2011 год стоит он 930 тысяч что видите написано турбо дизель 2 литра 176 лошадиных сил кузов nt 31 там у дизелей по моему Ой, не помню там разница какая, зелей мало. Ну и как бы по народу, по покупателям, да, смотрите, в принципе ходят, то с зонтиком, то в плаще, немного, но но есть люди. toyota тарах синий цвет, фары линзы, туманки, 625 тысяч год, год, год, Это год, наверное, 15 написан на литье на летней резине написано 14 год у автомобиля toyota паса 4 воды 15 год объем двигателя 1 литр розовый цвет светлый салон цена сейчас вам скажу цену Не а цены нету параллель а нет есть цена стоит он 400 405 тысяч кто-то покупает джимика загоняют на яму кстати яма если не ошибаюсь у них стоит по моему 200 рублей здесь просят за яму Грузовичок вот такой стоит бонга бонга 12 год мотор 18 бензин три с половиной балла 650 тысяч он стоит Алеон, новый кузов новый кузов полтора литра на штамповках хромированные накладки полный мультируль темный салон темный салон сейчас ценник вам скажу 935 тысяч 4 с половиной балла 52 тысячи пробегу 16 год полтора литра еще одна паса черный цвет 415 тысяч Перебало, да? 4 балла на климате идеальное состояние. А что, как вообще народ покупает машину, нет? Конечно покупает. Ну смотрите, вот он алион да, который 16 год, 935 тысяч, то есть открыли статистику. 400 на, на камеру пара, наверное не увидите, но 52 все совпадает. тысячи. А то вот есть... открылся собственно. По кузову чистый, там вот эти какие-то один, ну, Может можно на пороге на левом есть какая-нибудь царапка а то, небольшая куда? на лобовом стекле что в статистике что это реальная тачка с родным аукционом родным пробегом да нет знаете, я... а вон она вот какая-то косточка в общем стоит хороший автомобиль кому надо покупайте с реальным а аукционником toyota пас это уже свежий свежий кузов датчик при столкновении туманах нету стоил автомобиль 480 тысяч рублей зачеркнуто написано 470 тысяч вот такие пасеки ну, и пасеки буны в принципе все то же самое осталось они потихонечку начинают появляться но, конечно автомобиль стал намного комфортнее чем был в плане удобства салона да и внешний вид тоже, тоже изменился друзья смотрите nissan sirena nissan sirena рестайл автомобиль 2014 года гибридная версия 890 тысяч комплектация бомба ни у кого такой тачки нету тут а две электродвери две печки салон алькантара как бы навороченный угу. переезжает вот эта вот ну, штука она может на заднюю сидушку переезжать который а подлокотник все. на переднюю сидушку все. не просто таких я говорю, про что что на, на рынке таких комплектаций нету есть там одна электрома да? еще что нибудь а, значит аукцион аукцион Ну короче рачка покраска двери да, краска двери. Я там нарисовал 4 балла, он такой. пугают, наверх Так, а не вижу пробег какой у нее? 124. А вот вижу пробег 124, 124 тысячи. Ну, как бы родной родной пробег, верхний. Если пробить, все вылезет, все как положено. Вижу, это, это уже нет, возможно. Короче, все хотят видеть 4 балла, поэтому немножко, немножко исправляют. Но видите, вот как бы нас не знает никто не то что никто там но на уссурийский на вторинке нас тоже знает. вот конкретно вот этот человек не знает мы подошли нам сразу он сходу сказал то что автомобиль rt пробег родной а еще одна mitsubishi 16 год супер салон без пробега Ну, естественно она будет без пробега 320 тысяч рублей ребята toyota sienta 14 год полтора литра камера заднего хода что там а подтяжка дверей ксенон ксенон туманки 575 тысяч боковые двери сдвижные здесь три ряда три ряда сидений несанчик вот такой кейкар 15 й год 385 тысяч стоит машина на летишки на летней резине задняя часть автомобиля и сиента задняя часть комплектация highway star смотрите стоит volvo volvo правый руль и BMW стоит правый руль японцы цена к сожалению не указана на них subaru impreza такой хэтчбэк двухлитровый хорошая комплектация туманка туманки датчики при столкновении обвесы 865 тысяч стоит автомобиль honda fit самая простая, самая простая комплектация 4 воды 605 тысяч рублей как простой климат-контроль есть 4 воды за 605 тысяч А, еще один Honda Fit, но это, ребят, уже 2018 год, 4 воды 855 тысяч. Комплектация кожаные вставки, климат-контроль, а сзади спойлер. Но не дешево, не дешево, я вам скажу, для фита. 855 тысяч далее значит honda freed spike 15-й год такой бордовый цвет 655 тысяч напоминаю фриды фриды у них а, сзади вот это вот есть окошко вот этого да Мне вторая рука занята а, в спайках нету и в спайках делается ровный пол а во фридах нет toyota rush на лите свежий год 14 4 ВД все 4ВД по моему идут 915 тысяч Напоминаю есть Toyota Rush а есть Дайхацу Бего смотрите стоит Volkswagen Volkswagen правый руль 14 год автомобиль 4 ВД 4ВД такой он какой-то модный модный люкатый или это панорамная крыша Вроде того река, вроде не того рек. В европейцах не разбираемся. Мы по японкам. А Honda Step Wagon, спада, 12 год. Мультирулимон Вилайзер, 900 тысяч рублей. Рядом стоит ног свежий кузов сзади видим сонары метла летняя резина без литья повторители в зеркалах 14 год 2 литра сонары в круг 9 d туманки пробег тысяч, состояние нового автомобиля и всего 999 тысяч рублей uh, nissan nissan nv ну это не но это делико в принципе это все то же самое 13 год мотор 16 590 тысяч nissan march nissan march 16 год мотор 12 400 тысяч стоит автомобиль коробчонка такая небольшая за 400 тысяч вон Серега нашел какой-то модный женский приусный в розовом свете что там регулируется дорожный просвет регулируется есть... Один вот. а где написано ага да представляете 14 год аукцион эксклюзив, эксклюзив дорожный просвет регулируется но он да он смотрите какой-то такой завернутый не знаю там наверно по небом подвес какая-то стоит и все розово по-любому японка ездила на розовом автомобиле а цена есть но меня упустил или нет цены к сожалению нету вот сердечко видите сзади какое-то миллион пятьдесят стоит автомобиль смотрите какой розовый салончик розовый руль со стразами розовая подсветка ребят розовые коврики даже все розовое офигеть видите сверху подсветочка тоже розовая а подвеска регулируется вручную и здесь розовый коврик так зонтик берем зонтик берем вот такой вот розовый автомобиль toyota pro Box, 505 тысяч четырнадцатый год аукцион три с половиной балла новая резина еще один белый цвет серенький согласитесь как-то по удачнее, да, смотрится, чем белый три с половиной балла но ценника здесь нету suzuki alta голубой цвет 14 год 07 воз 15 августа 287 тысяч Ноут 465 еще один про бокс 4 балла 92 тысячи пробегу 495 тысяч рублей. Suzuki Solium. G Limited. Комплектация. Четырехцилиндровый мотор. 1.3. 425 тысяч. 425 тысяч русских рублей. Цены нету. Цены.. Цены нету. Вот еще одна типка стоит. Ценника тоже. Тоже цена не указана. Аква стоит. Моделиста в моделисте. 14 год без цены приус в новой морде 15 год цена тоже не указана паса тоже новый кузов 16 год без пробега без цены еще один приус 14 год 14 год без цены автобус летая с 12 год полтора литра на корабле на коробке ценника тоже не написано не указана цена fit shuttle не гибрид 4 воды автомат без цены бесценный это уже гибрид тоже бесценный ламурный такой цвет розовый обратите внимание на фары автомобиль 2014 года литровый джавелла смарт туда-сюда цена цена цена цена 504 тысячи да нет пока просто смотрим спасибо Альфа линзованная. Одиннадцатый год. Гибрид, они все гибриды 864 тысячи. Кстати, с люком. Ну и давайте, наверное, затронем еще грузовички. Да, грузовички. Стоят пробежные. Tyo Ace, 8 год. Дизель 3 литра 1 120 000 дюна бортовой грузовик это кстати тоже бортовой миллион 28 год 3 литра дизель а, nissan atlas тоже бортовой грузовик пробежно 1 миллион семьдесят тысяч рублей дизель 3, 2, 4 воды а еще один atlas 2009 год 32 мотор тоже дизель 4 воды 1 миллион двадцать тысяч рублей далее Atlas тоже бортовой восьмой год 27 дизель 4 воды 900 910 тысяч рублей Далее смотрим что у нас следующий. Атлас Восьмой год 2 7 дизель 910 тысяч рублей. Такая вот крановая установка. Атлас. Атлас двухскатник. 1 миллион девятьсот двадцать тысяч рублей. Автомобиль 4 ВД. Следом идет самосвал. Самосвал Титан. Мазда Титан. Четвертый год. Кватура 4,6, 4 тонны грузоподъемность. 1 миллион четыреста семьдесят тысяч рублей. следующая опять mazda а, так просто самосвал самосвал 1 миллион четыреста двадцать тысяч рублей дизель 434 тонны Мазда титан тоже тоже самосвал 1 миллион пятьсот двадцать тысяч рублей 2004 год 4,65 тонн а, еще одна еще один титан тоже тоже самосвал 1 миллион шестьсот двадцать тысяч рублей Кондор. Кондор седьмой год 4 4 6, 1 миллион 620 тысяч рублей пятитонный тонны а еще одна mazda титан 2004 год 46 1 миллион 1 миллион 670 тысяч рублей самосвалы следующая mazda Титан. это год посвяже десятый год объема 46 5 тоник 1 миллион 820 тысяч рублей еще один атлас а, еще один атлас 7 год 424 воды 1 миллион восемьсот двадцать тысяч рублей а, борт не бортовой а будка третий год э, титан титан титан коробка цены не вижу дюна бортовой грузовик два дня в рф 13 год дизель полная пошлина цена цена не указана еще одна дюна бортовой грузовик эрагонас есть полторы тонны 3 литра <косых> цена не указана так, ну там ценника вроде нету больше. Атлас двух кабинек атлас двух двухкабинник 930 тысяч стоит. Так, ну все, Уссурийские показали, машины посмотрели, цены показали, а, дождь как шел, он в принципе так идет, вот. Позвонили с Владивостока, говорят там опять какие-то потопы, вот. А давайте сейчас заедем в город, посмотрим, что там происходит, может успеем вам что показать. Друзья, как работает машина времени. Секунду назад были в Уссурийске, через секунду находимся во Владивостоке. В общем, самый такой сильный дождь прошел. Как бы немного идет. Да, едем на зеленый угол. Сейчас посмотрим, если закончится, то будем дальше проверять автомобили. Если нет, то, то на сегодня закончим. Ну и соответственно показать вам нечего. Потому что все, вот это вот, то, что натекло, короче говоря, уже стекло. На сегодня все. Всем пока. Всем пока!